Всем большой привет! 7 декабря состоится старт продаж нового проекта от Miras на острове Blue Waters. И в принципе на этом можно было бы уже остановиться и дальше не продолжать, потому что в этом предложении идеально вообще все. Мы сейчас говорим о Топовые локации, на мой субъективный взгляд, это вообще абсолютно лучший район Дубая. Проблема только в том, что он очень небольшой, и здесь давно уже ничего в продаже нового не появлялось да, до этого дня. Что касается застройщика Мирас, э, это один из трех крупнейших застройщиков Эмирата. Это компания с государственным участием, и это не просто строительная компания, это так называемый мастер-девелопер, строит он целыми районами. И вот как раз-таки остров Blue Waters, Мирасом был построен целиком, то есть каждое здание, каждая пальма, каждый, не знаю, фонарный столб или скамейка, все это было реализовано именно Мирасом. И Опять-таки, как по мне, это, как минимум, самый стильный застройщик Дубая. Это, я бы сказал, даже самый не арабский застройщик здесь, потому что у них очень крутые проекты, они очень много времени, внимания, силы денег уделяют организацию общественных пространств. Их отличает от большинства других строительных компаний здесь, в Дубае. Отсутствие любви к вот этой гигантомании, к... К небоскребам по 60-70 этажей, а Мирас как раз-таки строят обычно малоэтажно. Вы могли видеть на нашем канале обзоры CityWalk, это тоже район, который один из последних новых районов, который строят Мирас. И он очень похож на AbluWater, с такой вот своей стильной, комфортной, низкоэтажной застройкой организация общественных пространств, прогулочными зонами. В общем, когда вы покупаете какие-то апартаменты у Мирас, вы можете быть уверенными в том, что а, застройщик позаботился не только о качестве здания, которое он построил, но и обо всей инфраструктуре, которая будет вас окружать. И на самом топовом уровне будет все. То есть вы вышли, вам точно есть где выпить кофе, вам точно есть где а, поужинать с семьей, и это обязательно будет а, какое-нибудь топовое заведение. Но ну, здесь на Блуотерсе то уж точно. Вам есть куда сходить, не знаю, позаниматься спортом, есть где погулять. Ну, короче, во всем этом Мирасу, на мой субъективный взгляд, повторюсь, равных в Дубае нету. Поэтому, в принципе, если вы Дубай более-менее знаете, немножечко по рынку ориентируетесь, то вот дальше можете и не смотреть, можете просто оставить заявку, и наш менеджер свяжется с вами, вышлет подробную информацию по новому проекту, о котором мы сегодня будем разговаривать, презентации, рендеры и так далее, и проконсультирует. И что самое главное, запишут вас, зарегистрируют как клиента, которого проект интересует, потому что ну, на самом деле желающих будет здесь так много, что достанется, как всегда, далеко не всем. А, в Мирас, как раз таки с ним все хорошо, только купить у них крайне сложно, потому что желающих гораздо-гораздо больше, нежели апартаментов в наличии. Поэтому чем раньше вы проявите интерес, тем больше у вас будет шансов. Я как тот чувак, который ест стейк прямо перед вашим лицом и рассказывает, насколько он вкусный. Да, я все говорю и говорю, давайте я вам лучше покажу, вы сами все поймете. Кстати, помните, я минуты ранее говорил об, об отсутствии гиганта мании у Мирас? Так вот, это, пожалуй, не коснулось только вот этого... Колеса Айн-Дубай – это крупнейшее колесо обозрения в мире. Правда, оно, к сожалению, так и не было запущено. Вернее, было запущено, потом через несколько месяцев было закрыто. Есть там технические проблемы. Сколько их будут решать, никто не знает, решат ли вообще. Но оно, как минимум, очень круто светится Вот через там, часа полтора, как солнце сядет – это один из лучших видов в Дубае на колесо Айн-Дубай. Ну, так, во всяком случае, говорят. Вы сейчас видите Район очень милый, приятный, достаточно зеленый, как я сказал, низкоэтажный. И здесь есть также торговые галереи. Если пройти туда, то там будут и люксовые бутики, будет и кинотеатр. И, в общем-то, все, что вам здесь может понадобиться. Живете вы на Булу-Отрасе или отдыхаете. А особо никуда вам выходить не нужно. Мы, конечно же, очень скоро перейдем к разбору нового проекта. Поговорим о ценах, планировках и особенностях, нюансах. Но на самом деле это все не очень важно, потому что прежде всего в этом случае вы будете покупать локацию и будете покупать концепцию. А концепция, она очень а, сильно переплетена, то есть есть у Мирас всегда единство архитектуры и стилей, поэтому чем говорить о, к о комплексе и показывать вам картинки, лучше побольше показать сам район и все станет ясно. Ну а еще давайте просто дадим возможность тем, кто может быть не так хорошо с этим районом знаком, увидеть его сейчас. Ну, как бы моими глазами с камерой в моих руках и на моих ногах. Кстати, посередине вы сейчас видите кадра с таким окном, да, большим-большим окном между корпусами. Это отельный резидентский корпус, комплекс адрес GBR, тоже одна из икон местного девелопмента. И там расположен прямо на крыше самый высокий бассейн в мире. Очень многие... Девушки в купальниках обязательно, побывав в Дубае, делают фотографии там, стремятся туда попасть. Ну и в целом вот атмосферу вам сейчас постараюсь передать. Кстати, здесь вот видите, мадам тюсо, дом восковых фигур. Да, здесь есть филиал непосредственно этого знаменитого учреждения. Кстати, мне сейчас пришла в голову мысль, что в каком-то смысле Blue Waters, он соединяет в себе сетевок и, скажем, порт Деламер. Оба эти районы целиком построены Мирасом. Просто порт Деламер это такая больше пляжная история. Там, собственно, прямо в самом рай... Сам районе он и выстроен. На берегу, да, собственным пляжем с бухтой. А Сетевок же – это все-таки больше городская история. Он ближе к Бурдж-Халифе, прямого выхода к морю там нет. И как бы это классный район, если вы хотите жить где-то близко-близко к центру. А вот Blue Waters, он как бы объединяет в себе вообще все. То есть, с одной стороны, это остров, он окружен водой, ну правда, не с каждой стороны, там есть пляжи, и можно купаться, но, тем не менее, никакой проблем в этом нет. А, с другой стороны, здесь есть и деловая активность, и не так далеко, здесь, например, какие-то офисы, бизнес-центры. То есть, на Блуотерсе классно, в том числе, а жить, если вы в Дубае... Ну, я имею в виду, постоянно жить, если вы, скажем, в Дубае работаете, занимаетесь каким-то бизнесом, делами, то есть, никаких проблем в этом нет. Я с трудом представляю себе напор для мерек, как жить, например, вообще постоянно. А в сетевоте не так круто отдыхать, а вот в блу все можно делать вообще все и сразу. Ну, наверное, поэтому данная локация так высоко ценится. Ну и немножко давайте прогуляемся по променаду. Это такой эпицентр всей движухи. Здесь, в этой локации, нас окружают исключительно а, кафешки, рестораны магазины. И вся, в общем-то, развлекательная инфраструктура района, она как раз-таки здесь. Вот мы видим, люди гуляют. И, кстати, вот эти вот зонтики вы часто могли видеть на фотографиях из Дубая, во всех инстаграмах, что называется. Честно говоря, я так и не знаю их функционального назначения. А, возможно, они нужны только для того, чтобы ну, просто тени отбрасывать. А, хотя слишком они монументально так выглядят и построены очень серьезно. В общем, если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня ощущение, что нужны они для чего-то еще. Ну и вишенка на торте – это вот этот потрясающий вид на Джибиар, на Дубай-Марину, которая открывается с внешней части острова Blue Waters. И еще круче этот вид будет часа через полтора-два, когда уже полностью сядет солнце и начнет включаться иллюминация в этих зданий. В ту сторону у нас вид на пальму, там тоже есть здания, которые красиво светятся темное время суток. Вообще я мог бы попозже прийти сюда и снять для вас, как это выглядит, но, к сожалению, видеокамера, вообще ни одна видеокамера, хорошо не может работать в искусстве в условиях отсутствия дневного света, и поэтому, в общем, надо это увидеть глазами. Вот. Что ж, ну здесь, конечно же, ресторанчики, кафешки, несколько топовых ресторанов, которые входят в топ рейтинга ресторанов Дубая тоже расположены конечно же здесь. но ну, где как не тут им быть, да, вот с таким вот видом сидеть. Это ли не мечта? Ну и давайте поговорим теперь о самом комплексе. А, называться он будет Blue Waters Base. стоять он будет из двух башен. Tower A и Tower B. Сейчас в продажу поступит одна из них, вторая несколько позже. А, расположен комплекс а, будет а, непосредственно между GBR и Blue Water Island. Скорее, все-таки это даже въезд в Blue Waters, так будем говорить. Ну, до того места, где мы сейчас с вами находимся, пешочком от него где-то 2-3 минуты. Но также вы сможете перейти на противоположную сторону по мосту, который соединяет GBR и Blue Waters, и, соответственно, гулять и пользоваться инфраструктурой GBR и всей Дубай-Марины. Что очень важно, проект лишен недостатка любого здания, расположенного на Дубай-Марине, и особенно на GBR. Это сложности подъехать на автомобили, особенно в часы пик, да? потому что Дубай Марина при всех своих достоинствах она стоит в пробках так неслабо, особенно в часы пик. Но это не удивительно, вы видите, насколько а, район застроенный и при этом он довольно компактный. А, так вот, с Blue такой проблемы а, нет. И, в частности, а, если мы говорим о Blue Бэй, то там отдельный заезд, так же, как и сюда в этот район, с Шейхзайд Роуд, то есть прямой, вам не нужно ехать через марину, но если заходите, можете и через марину также попасть. Пешочком, ну, мы тоже с вами определились, можете перейти на ту сторону, можете гулять здесь. Меня немножко отвлекла сейчас вот эта вот яхта, Смотрите. Это очень характерно для Дубая. Длинные, огромные яхты. В общем, ладно. Вернемся к нашему проекту. Цены, цены. One Bedroom будут начинаться от 2 миллионов 560 тысяч дирхам, Two Bedroom от 3 миллионов 350 тысяч дирхам, ну и, соответственно, будут еще трехкомнатные апартаменты, четырехкомнатные апартаменты и будут также пентхаусы. Трешки будут от 6 миллионов 350 тысяч дирхам, ну а если нужна площадь больше, то, в общем, обращайтесь индивидуально, всех цифр, к сожалению, сейчас не помню. План оплат. Сам проект будет сдаваться в 2027 году, и, соответственно, у вас будет пятилетняя рассрочка. Все просто. Для выхода на сделку вам нужно внести down payment 20%, ну, как обычно, плюс 4% налог в земельный департамент. Далее вы платите по 10% от стоимости проекта раз в полгода. То есть следующий платеж в мае, потом в ноябре и так далее. Каждый и каждый ноябрь каждого года, вплоть до 27 -го. И к моменту завершения строительства а вы должны быть подготовить еще 20% недостающих, и, значит, после получения ключей платите оставшиеся 20%. В принципе, все просто. Ну и а, самое, наверное, главное, как же... Да, ну, конечно, я не буду слишком много вре... времени и внимания уделять деталям, инфраструктуре самого комплекса. Лучше оставьте заявку, по номеру которой сейчас видите. С вами свежий специалист, вышедет вам презентацию более подробную, а, планировки, планировки. План этажа, payment-план, о котором я сейчас говорил и так далее. Но, в принципе, здесь все понятно. Все будет на топовом уровне. Будет тренажерный зал, инфинити бассейн с очень красивыми видами. Рендеры, кстати, уже есть, уже понятно, как это будет все выглядеть. Сами апарты будут сдаваться со встроенной мебелью с кухней. Будут из, как я уже сказал, из большинства апартов открываться классные виды. В общем, все это мы вам готовы Стинуть. Но а, про что важнее сказать, это а, про то, как здесь можно что-то забронировать. Как я уже говорил, Мирас довольно труднодоступный застройщик. А, купить что-то в их проектах бывает нелегко. А, поэтому заявку, так называемое проявление интереса, нужно оставлять заранее. А, оставляйте ее на, оставляйте, соответственно, заявку нам. А, мы вас будем регистрировать как потенциального клиента, которому интересно. И дальше мы 7 декабря будем участвовать в лотерее от Мирас, то есть у них старт продаж. Именно так проходит. У нас на канале был обзор. Я прям на одной из э, таких лотерей сетевок тогда стартовал, показывал изнутри, как этот процесс выглядит, да, как вообще организовано мероприятие. Скажу так, что э, шансов больше у тех всегда. То в первые дни при лонче, вот когда информация появилась, начинают в системе регистрироваться. У тех, кто регистрируется уже непосредственно перед стартом продаж, как правило, шансы есть купить там разве что трехкомнатную, one-bedroom, two-bedroom а уже там система распределяет токены таким образом, что в первую очередь шансы она дает, повышает вероятность выиграть короче, тому токену, который был зарегистрирован в системе раньше. Вот, Поэтому, если интересует проект, не тяните время. Я с вами на этом прощаюсь: Искандер, сан раз Дубай. И всем до скорых встреч!